всем привет друзья сегодня хочу коротенько рассказать о своем новом приобретении которое меня даже немного удивило взяла себе наконец 91 миллиметр викторинукс многие знают что у меня был всегда геркулес 111 миллиметров вот такой и я уже много лет им пользуюсь, хожу с ним в походы, в разные, то есть он меня вручает и стал как-то незаметно моим основным ножом. Вытеснил все там этим моро, вернее у меня есть моро, конечно, я ее тоже беру, но на самом деле-то я ей не пользуюсь практически. Вот. Потому что мультифункциональный инструмент, он как-то с ним как-то спокойнее, то есть он какие-то еще функции выполняет. И всегда находится, что им там делать, и консервы, и что случилось и говорил операцию делал я даже этим ножом у щенка хаски то есть застрял крючок э из-под кожи его удалить и эти плоскогубчики меня прям спасли тогда ну сейчас не об этом стал я присматривать себе на авито 91 миллиметр какой-нибудь вариант в первую очередь смотрел, наверное, на Explorer. Почему-то мне он казался таким наиболее интересным. Четырехрядник всего. Смотрел на Explorer, но, конечно, немножко смущало отсутствие плоскогубчиков, которые прямо вот мне очень дороги сердцу и всегда нужны. Смотрел и случайно наткнулся на хороший вариант. Совсем недорогой, даже дешевле, чем Explorer. Попался бэушный такой вот мне Handyman шестирядный. Ну, я думаю, а почему нет? Взял этот хендиман, пришел он ко мне. И знаете, ребята, я в восторге. Я просто в восторге в неописуемом. И я понимаю, что этот ножик, скорее всего, меня сейчас вытеснит мой Геркулес. Хотя Геркулес такой более рациональный. Тут такие крестовые отвертки, которых здесь нету. Но чем же он прям мне так понравился? Во-первых, э -э легче. Даже несмотря на то, что наряд больше, он легче. И его, в общем-то, на все хватает. И, и пользоваться им удобнее. То есть, не, именно, то есть масса даже не столько переносить, сколько вот просто в руке, когда что-то делаешь. А, чуть более легким ножом. Вот прям чуть... Разница не такая большая, но прям то, что надо. Вот. А потом, в отличие от чемпа. У Хэндима 6 рядов и все-таки пользоваться этим клинком очень удобно. Ну, вполне еще, вернее, скажем так, не, не очень, вполне себе удобно. То есть резать можно. И, знаете, он в отличие, скажем, от 111 серии, э, эти ножи, эти лезвия здесь очень острые, очень резучие сами по себе. То есть мне всегда казалось какая-то странная, архаичная геометрия. Вот эти лепесточки, вот эти вот на 91-х. Я как-то к ним так немножечко пренебрежительно относился. А вот попользовался, да, очень удобно. То есть все правильно было рассчитано. И вот именно такой лепесток, он здесь и нужен. То есть нас смотреть не по фотографии, просто не по, а, попользоваться им. То есть он, он именно хорошо, вот прям сюда подходит, ему хорошо, ему удобно резать. Именно для такого размера. Именно для такого веса, то есть мне прям очень понравилось. Наличие второго лезвия лишним не будет. Что здесь есть? Напильник в наличии, в необходимости которого я всегда сомневался, поэтому я брал, скажем, Геркулеса, не ворк чем с напильником. Ну, знаете, я думаю, что ему найдется применение иногда. Конечно, ничего и там пилить металл не собираюсь, там шлифовать ничего не собираюсь, там напильником обрабатывать. Но где-то заусенцы снять, подровнять, это легко. Пилкой там где-то, вот я знаю, уже даже нужно было, мне бы уже приходилось им делать какие-то метки. Бывает, нужно там на чем-то сделать пропил себе как как бы отметить, отмерить что-то прям прекрасно. То есть небольшой пилой такой. Вот. Ну и работа с пластиком. То есть, да, по металлу-то может и нет, а вот пластик. Скажем, сейчас все из пластика. Где-то что-то не закрывается, где-то что-то плохо э -э, сломалось пластмассовое. Там нужно что-то обработать, переделать, то прекрасно. Э -э, потом. Потом. Один из бывших владельцев. Здесь вот есть ряд с открывашками, как всегда. Вот он вот так вот доработал открывашку. Сделал здесь пропил. И знаете, я попользовался, и я понял, что это прям чертовски удобно. Очень удобно. То есть открывашка, она и так у него прекрасная, Викторинокса. Но с пропилом она стала прямо очень четко фиксироваться на крышке. То есть никогда она не срывается, не проваливается. Поэтому, если кто думает, можно ли удобно ли будет сделать пропил, удобно, хорошо, люди делали, и я даже сам задумался, может быть, стоит сделать и здесь, там, скажем так, пропил, тоже на открывашке, потому так. что здесь, единственное, немножечко урезается функционал этой отвертки, которая в торце, она становится более тонкая, более там хрупкая, скажем так, тоненькая, слабенькая отвертка. Но если она вам не нужна, то такой вариант мне очень понравился. Вот. Ну нож произвел у меня такое впечатление, хорошее, сильное, что я даже себе заказал точно такой же новый. И вот он ко мне пришел. Так что у меня теперь новый кондимент. Здесь конечно многими ругаемая пила. С напильником нового образца. То есть здесь еще старого. Из углеродистой стали. Вот. Но я не вижу в этом проблем. Она просто чуть менее прочная. Из нержавейки здесь сделана пила. Чуть менее прочная. Но она зато более агрессивная. Потому что углеродистые, углеродистые напильники пила. Они покрыты хромированием. Чтобы не ржавели. И из-за этого... Вот этот напильник, он, скажем, такой, ну, он, да, он долговечный, но он абсолютно мылкий. Он, скажем, почти там не цепляет ничего, ни пила, ни напильник. А, как люди пишут, что это следствие покрытия его хромированием, который, с одной стороны, прочнил, но с другой стороны, а, вот сделал вот таким мылким. А, совсем не агрессивными зацеп. Вот, ну тоже можно работать, то есть, может, это же тоже не всегда нужно, прям так, что-то прямо перепилить. Вот, зато долговечность. А здесь прямо чувствуется, все прям цепляет. Да, он более толстый. Ну, и, а, если прямо крепкий металл не пилить, то я думаю, что он тоже прослужит очень долго. А у меня как раз цель такая, что я не собираюсь там гвозди им перепиливать этим напильником или там тем более какие-то более крепкие там сплавы а, у меня все-таки напильник он такую второстепенную функцию имеет вот и скорее это будет работа по пластику чем по металлу вот но даже небольшой даже мягкий металл я думаю ничего страшного не будет он тоже специально обработан а, а, Прошел тоже специальную обработку, чтобы нержавейка была более стойкая по прочности. Вот. Да, отдельно хочу отметить, что многие акцентируют внимание на отсутствие фиксации лезвия на 91-х ножах. То есть, вот, например, на Геркулесе. Есть лайнер лок. Да, вот я открыл. Сейчас его как бы не сложишь лезвие, пока не отожмешь планку. А здесь фиксации нету. Есть... Но на самом-то деле для обычных условий вот так даже удобнее. При обычном использовании, когда вы там режете какие-то продукты небольшим коленочком, пружинного поджимания, достаточно. Зато открывать как-то удобнее, быстрее. То есть нет лишних движений. Раз, раз, открыл, закрыл. Вообще никаких вопросов у меня не возникает. Поэтому не знаю, откуда все там прям так упираются в этот в необходимость фиксации лезвия. Я считаю, что она не нужна особенно. Что хочу сказать про крюк Ведутся споры, что вот крюк, какой-то архаизм здесь в викториноксе непонятно зачем На самом деле, если кто не знает, то это один из самых современных инструментов викториноксе. Если вообще не последний, который появился Он появился, по-моему, в концу 90-х годов только у Виксов вот. А, а во-вторых, ну, лично у меня применение ему точно найдется. Я знаю, как его использовать. И крюк, я, это была одна из причин тоже посмотреть 91 нож. А, например, у меня есть постоянная проблема, это вот выдергивание колыш, колышков. Когда долго стоишь, они хорошо глубоко забиты, удлиненные колышки, вытаскивать их э, растяжки из земли. Бывает их там раскачиваешь, там, пытаешься это вытянуть, крюком это сделать гораздо удобнее. Вот. Но я думаю, что каждый найдет еще что-то там. Бывает там что-то переставить, также горячее схватить, тоже крюком вполне можно сделать. В общем, он есть, не мешает. И наверняка многие найдут там применение. Еще открывашка обычная. Что еще хочу сказать? Отсутствие крестовых отверток. Отсутствие крестовых отверток. Единственное, что может немного смущать по сравнению с Геркулесом. Вот. Ну, я подумал, что у меня же все равно есть зип в лодке, где есть нормальная отвертка, либо есть нормальный мультитул с инструментами то есть для технического ремонта ну в крайнем случае если что-то такое прям технически потребуется шурупы там откручивать, ну тогда будут тем инструментом а от а таких для бытовых вещей, ну все-таки я замечаю даже здесь очень-очень редко у меня отвертка востребована крестовая вот, есть еще второй вариант о нем я подумывал, но отказался можно штопор заменить на крестовую отвертку, отвертку филипс, которая бывает в некоторых ножах викторинокс, то есть она будет также поднималась бы здесь. Вот. тогда бы этот нож превратился в очень редкий крафтсман. То есть у викторинокс был такой нож с отверткой вместо штопора, точно-точно такой же, назывался крафтсман. Его сейчас не найти практически нигде, очень сложно. И он дорогой. Таким ножом комплектовались астронасты Наса, крафтсманом. Вот. Но я подумал и посмотрел на свой Геркулес и вспомнил, что я штопором пользуюсь ну, примерно раз в 10 чаще, чем отверткой крестовой. Поэтому нет смысла переставлять отвертку мне штопор нужнее и и все-таки штопор это такой инструмент который ну не далеко не везде встретишь там да там скажем мультитулк везде отвертки есть а вот штопор мало где бывает поэтому я считаю что штопор вектонокс очень хороший и нужный вот так что друзья Советую, советую, рекомендую. Тоже очень острое лезвие. Люди ходят с такими, ничего, смотрю, там тоже много туристов, которые с 91-ми Викториноксами, черт сколько времени, сколько километров прошли и не жаловались на недостаточность. Мне лично, вот я попробовал, попользовался, его хватает. В общем, рассказал. Да, в кармане его носить, наверное, неудобно. Наверное, придется заказать чехол наподобие такого, вот как у меня вот здесь в 111. -м. Заказывал на Авито. Кому нужно, найдете. Люди делают, вручную. Наверное, я и сюда такой же чехольчик захожу. На поясе носить тоже удобнее 91, чем 111. Потому что ты его носишь все равно он как-то немножко упирается. Чуть великовато, вот, если он висит. Тоже, я думаю, 91 будет. Так что, наверное, видимо, наверное, я перейду сейчас на Хэндиман как основной. Чего сам не ожидал. Посмотрим. Всем пока.